Мудрейшие еврейские пословицы и поговорки. Все смотрят на время, но время ни на кого не смотрит. Опыт – это слово, которым люди называют свои ошибки. Жены бывают приятны, красивы, привлекательны, пока не раскроют рот. Если уронишь золото и книгу, подними сперва книгу. как работаешь, так и заработаешь. Когда старая дева выходит замуж, она тут же превращается в молодую жену. Любой перевод – это комментарий. С деньгами не так хорошо, как без них плохо. За добро отблагодари сразу, за зло отложи на потом. Лучшие яблоки висят высоко. На каждый товар свой покупатель. Не будь мудр на словах, будь мудр на деле. Не селись в городе, в котором нет докторов. Нужда шлифует ум. Пасечника не спрашивают, пробует ли он мед. Пока не пойдешь на базар, все как будто дешево. Самые красивые женщины, блондинки, самые страстные, брюнетки, а самые верные, седые. Сегодня делай, завтра отдыхай. Сначала измени себя, потом меняй других. Стоит к врачу обратиться, от ста болезней придется лечиться. Туда, где вас любят. Ходите нечасто. Туда, где ненавидит, не ходите никогда.